Вот, что это такая маска, за которой ты прячешься, вот, и вот то, что мы, о чем мы с вами говорим, это то, что, да, надо, а -а -а, надо искать в этой истории брошенности эмоциональной. она ведь чем опасна, если мы эмоционально брошены, то а -а -а -а, родителям, да, вот то мы же потом сами с собой не можем быть, потому что мы не понимаем, как быть собой. Мы не понимаем. Нам хочется, но мы не понимаем. И мы начинаем проявлять эту четкость и развивать эту четкость по отношению к другим. И мы становимся как бы да, родителям очень многим людям. А вот э, у меня же, э, ну кроме того, что я преподаю и обучаю психологов да, профессионально, у меня есть э, там, ну, другая там, часть моей жизни, а это э, для не психологов. Да, я, я делаю программы всякие. Вот, э, я вот сейчас у меня идут просто, э, просто марафоны из эфиров бесплатных прямых. Вот сегодня был третий день, завтра последний. Вот, и курс начинается с понедельника. Курс с названием, которое, знаете, для, для всех, кто, всех, кто в депрессии. Название кто я? Да? Вот. Кто я? Это вопрос, который человек себе задает, когда он в кризисе. Он не понимает, кто он. Почему? Потому что он себя потерял. Но это брошенность, это такая потерянность. И а, я к чему это говорю, что а, да, у меня там обычно где-то треть народу на курсах в школе, а, это психологи, понимаете? А, то есть они пришли не на психолога учиться, они пришли для себя, потому что оказалось, что они могут очень быть эмпатичными ко многим людям, и они могут реально им помогать, но им самим не становится легче. Мы сами не становится хорошо. То есть такой, знаете, длинный путь, потому что большинство идет в психологию, честно говоря, зачем? Вот. Ну сейчас все думают, что это легкая и престижная профессия, на которой можно быстро заработать, что ложь неправда, и мы будем лет через, я думаю, максимум через пять иметь, иметь такие толпы знаете, депрессивных шарлатанов. То есть те, кто понял, что, да, значит, их обманули, на, да, они пошли учиться психологии. Вот, И это хайп такой сейчас, да. Вот. А, а потом же, ну, люди же не, не дураки, правда. Сейчас тем более такое время, когда люди должны поуметь очень быстро повзрослеть. Потому что при таком обилии лжи, обмана, искаженной, такой неправды. И, и манипуляции в мире, что ты сейчас, если ты мозг не включишь и не будешь взрослым, то ну все, до свидания, ты, в общем, твоя жизнь на этом закончилась, да? я имею в виду свободная жизнь. Вот. Поэтому очень важно понять, что если ты не имел опыта этого контакта, близости, то ты живешь, как, знаете, ребенок, который. При живых родителях живет в каком-то, знаете, дальнем детском доме, где-нибудь в, в глухой таге, понимаете, и всю жизнь их ждет, этих родителей. И вот это состояние тоски и ожидания это же один из основных мотиваторов вот этой бешеной гонки за любовью. Все ищут, кто вы меня полюбил, понимаете? Вот. Кто бы меня полюбил? А, да, да, идите в хорошие места учиться, я тут вот на комментарии. А вот, да, не на известных людей, не надо на известных. Понимаете, известный человек, а вот я, да, как бы там, ну, широко известен в узких кругах, вот. Но я вот понимаю, что каждый шаг какой-то другой популярности, а, это столько времени, что тебе некогда будет, ты не можешь быть известным и хорошим профессионалом. Вот. Ты можешь стать известным, там, если ты всю жизнь был профессионалом и уже там, да, там на старости лет, там, ради бога, да, ты, пожалуйста. Вот. Но когда ты известен там в нашей профессии там, в 40, в 50, так что тебя там на улице узнают, это очень странно. Понимаете? То есть ты популярная личность, но не профессионал. Просто у тебя времени не хватит. Понимаете? Но... А это большая проблема. А, о чем я говорила, я потеряла да, и а, вот эта брошенность вот эта брошенность это как раз глубина а, и дно вот, вот этой депрессии вот этой депрессии как состояние да, потерянности, брошенности, там и низкая самооценка, там и отсутствие такой сил. и Если это долго, это все больше усугубляются вот эти симптомы депрессивные. Но по сути это состояние, я его называю, знаете, таким болотом, на дне которого лежит золотой ключик. Этот золотой ключик открывает дверку в этот детский дом, где твой внутренний ребенок. Понимаете? Поэтому находят ее те, кто рискнул через эту депрессию пройти. А в основном люди что делают? Они же от нее убегают. Они же от нее бегают. Это же неприятно. Вот. А некоторые, знаете, что делают? Некоторые, значит, возле этого болота да, строят дом, живут там, лягушек разводят, понимаете, лилии эти продают, вот, значит, И они же как то делают хорошо, да, там лягушачье мясо вкусное достаточно, вот, там и эти лилии красивые, там, да, и рыбку можно там. Вот, а, и, ну, это ты приехал, купил и уехал, а люди там живут понимаете, то есть комары, вонь, значит, да, никакого там, значит, нет счастья. То есть ты другим делаешь хорошо, а тебе самому, у тебя в самого глазах, да, вот эта вот депрессия, ты можешь клоуном работать, да, в цирке, да, и вот помните, как в том известном анекдоте, да, когда больной пришел к психиатру и говорит, доктор, мне вот плохо, у меня депрессия, ему доктор говорит, вы знаете, к нам приехал цирк, и там говорят, такой классный клоун, он обязательно вас его все хвалят. Он говорит, это я доктор. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.